АЗС Сальвент пытается в суде спасти свою репутацию. В июне общественник Егор Фролов проверил топливо этой бензоколонки. Результат бензин не соответствует ГОСТам. Но вскрылись и другие интересные подробности. Как оказалось, на чеке фирмы нет ни класса, ни вида, ни количества купленного топлива. Вместе с тем широкий подъезд к заправке и рекламу там установили прямо на муниципальной земле. А продукты, продукты компании «Лукойл» появились на заправке вообще без ведома нефтяного магната. Это подтвердили в компании. В этом году они не чего не поставляли в наш регион. Но заправщики уверены, все это клевета. Претензии по качеству бензила в 2015 году были, но была проведена судебная экспертиза, я подчеркиваю, судебная экспертиза, а не экспертиза компании КМП, которая является частной организацией. И вот судебная экспертиза подтвердила качество бензина на АЗС моих доверителей. Отмечу, что результаты с отклонениями от нормы датированы июнем этого года и заверен Красноярск нефтепродуктом, который аккредитован Росстандартом на проведение исследований. Вот что об этом думает общественник Егор Фролов. По моему мнению, является сверхнаглостью да, как-то э, выходить в суд, доказывать свою правоту при условии, что торгуете плохим бензином. Помимо всего этого, захватили муниципальную землю с другим назначением, э, увеличив э, свои площади, э, не платя э, в бюджет города. Опять нарушение.